Основные силы Стресла были брошены на проведение эвакуационных и спасательных мероприятий. До прибытия пожарных подразделений из самостоятельно было эвакуировано порядка 80 человек. В основном это обслуживающий персонал. Предварительная причина пожара будет устанавливать следствие дознания и следствие пожарная лаборатория.